Мы постоянно совершаем ошибки. Не то кино, не та еда, не те люди, не та жизнь. Из ошибок вытекают сомнения и страх, и твой внутренний я становится твоим врагом, который пытается управлять тобой. А ты замечала, что ты баб? Завали. И страшные. Мне кажется, с таким настроением ты ничего не жизни. Завали ты уже. И ты знаешь одно. Не подчиняться. Ничего не кажется, Ничего не подчиняясь Ничего не подчиняться. не подчиняясь испытаниям собственного разума, то бишь тебя можно достичь победы над сомнениями и комплексами.